Добрый день! Мы решили провести небольшую экскурсию по двигателям. То есть, обратите внимание, это двигатель 250 кубических сантиметров, двигатель верхневальный. То есть, ну, к сожалению, сейчас мы не можем увидеть весь цилиндр и, и все остальное. Покажу саму работу и что такое есть баланс-вал. То есть, вот эта часть, она называется балансирующий вал. Она работает непосредственно от вращения коленвала. И обратите внимание, она с одной стороны срезана, а коленвал с обратной стороны срезан. То есть чем оно и компенсирует биение всего мотора. То есть работает он мягенько, легко. Как видите.